А какова природа обиды? Вот. Вообще обида это, ну, скажем так, детское, детское чувство. Вот. И она неэффективна вообще для отношений. То есть если вы хотите строить отношения какие-то взрослые, вот, она, она неэффективна. Она мешает э, сближению, она мешает доверию. Потому что любая обида, по сути, это как у некоторых манипуляция, когда вы не прямо говорите, а как-то так хотите через одно место сделать. Вот. Из-за чего могут быть у вас обиды? Вот. Конечно же, самое первое, это из-за вашей наивности. То есть, когда-то вы были наивны, вот, обиды на мужчин. Наивны. То есть это что значит? Это вам казалось, что все кругом мужчины добрые, пушистые, светлые, ответственные, порядочные, заботливые и так далее, и так далее. Какой такой перечень такого идеального отца, скажем так. Это вот и есть наивность, когда вот кажется, что все такие. Это не так. Есть и такие мужчины, есть и другие мужчины. Вот. И если вы находитесь в состоянии как бы детском, да, вы, естественно, в продолжении этой наивности вы будете открываться таким мужчинам, вот всем подряд открываться. То есть, ну, они же все добрые, я тоже буду открытый И будете отгребать, потому что не все мужчины готовы взять ответственность, быть порядочными, порядочными там, честными и так далее. Дальше, какой еще важный момент? А... В этой наивности будет всегда идеализация, проецирование своих качеств, каких-то позитивных качеств на мужчину. И вот и получается, у нас есть такой комплекс: наивность, открытость, идеализация, проекция своих качеств. И вот как бы с таким вот пакетом, ну, с, э, с таким восприятием, вы вступаете в отношения с мужчиной. Как вы думаете, что вас будет ожидать? Будет разочарование, правильно, а потом обиды после этого. Для девочек, ну то есть реально для, для девочек, которые девочки как по архетипу, это нормально. Некоторая такая идеализация, что все хорошие. Но так как у нас уже архетип музы, они а внутренние девочки, хорошо бы сделать некоторую корректировку, некоторое взросление, добавить мудрости и зрелость. А для этого придется захотеть повзрослеть. То есть, то есть сказать такую примерно фразу, что «все мужчины в моей жизни, все абсолютно, с которыми у меня были там отношения, на которых у меня есть обиды, учат меня взрослению, избавляют меня от наивности, чрезмерной открытости, идеализации и собственных позитивных проектов». То есть они показывают, что жизнь, она есть. И вот такая, то есть есть разные люди. То есть вот эти мужчины, они учат вас не одевать на мужчину шаблон, что вот он идеальный папа, например, там, или там Господь Бог, там, или там, не знаю, супер муж. А мужчины эти учат так, примерно вот такое послание, типа, посмотри на меня, увидь меня, а потом ожидай что-то. Не так, что типа надень на меня шаблон, надень на меня какой-то образ, и ожидать этого образа нет, он говорит, увидь меня, посмотри, как я живу вообще. Спроси меня вообще, как я к женщинам отношусь, спроси меня, что я тебя хочу. То есть эти мужчины просто, вот все мужчины, которые причиняли вам какой-то там чувственный э, негатив, какую-то боль, они вас учили обращать внимание на их реальных, а не на то, что вы про них думаете. И с позиции души, ну, они учителя в данном, в данном контексте. А обижаетесь вы на них только по одной простой причине. Если вы говорите, нет, мой, мой образ, он круче, чем ты, я не хочу ничего. Не хочу ничего знать про тебя. Я хочу, чтобы все мужчины были вот такие, например. Там. Добрые, ответственные, порядочные и так далее. И сразу там замуж брали, хотели детей, квартиры и, и машины. Они говорят, нет. нет есть, не если поехали ко мне, есть и другие типы. да, пойди, начали ко мне, и на этом все и закончится. Да, да. То есть мужчина говорит, что у меня только есть потребности наслаждения с тобой, остальное все меня не интересует. Вот. И чтобы это узнать, нужно общаться с мужчиной. Ходить, общаться, проживать определенные ситуации, спрашивать, чем он занимается. Ну, мы про это уже говорили очень много. Как у него там отношение к другим женщинам, что он про нее думает. мамой, как он там, с друзьями, какие у него увлечения есть, и так далее, и так далее. Для, для чего, для чего отношения мужчин и женщин, какой он в этом смысл? Он скажет, ну как, блин, ну разрядка, блин, после работы пришел, блин, напряженный, снял напряжение, и все, и свободен я. Вот. То есть, если вы обижаетесь, значит, вы говорите про страх. Я хочу быть маленькой. Если вы говорите, угу, понятно, мне нужно учиться вообще как-то дифференцировать мужчин и смотреть, кто что хочет, кто чем дышит, кто что намеревает. Тогда это меняет уже отношения. И получается так, что вот каждая ваша обида на мужчину, она требует примерно такого вот ответа. То есть, какую часть мужской жизни и отношений он мне показал? То есть, чему он меня научил этот чудесный принц, в